Лесон номер 165 Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Пётр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Дорогие друзья, наша задача сегодня сказать на английском следующую фразу. Мы не знаем друг друга. Вы видите перед вами две фотографии. Одна самосы. Это президент-диктатор Никарагуа. Фашист, убийца, изверг. Каких история очень мало видела, кроме Калигулы и Нерона. Справа вы видите президент Соединенных Штатов Эйзенхауэр. К чему этот снимок? Потому что один из политиков, не буду говорить кто Соединенных Штатов, сказал «Конечно, президент Самоса – это негодяй, это подзлед, это фашист и извер, но это же наш подлец, но это к истории». Итак, мы не знаем друг друга. Предложение время какое? Настоящее. Знать, to know, знать. Each other – друг друга. Итак, фраза будет звучать следующим образом. Мы не знаем. We don't know. Мы не знаем. Each other. Друг друга. Вот и все, дорогие друзья. Дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, делайте комментарии. Всего вам доброго. So long. Bye. Пока.